Всем хай, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil Gaiden. Итак, мы с вами на субмарине, теперь нам нужно вернуться и спасти Леона, я так понял. Правильно же, да? Задание. Найти Леона в машинном отделении на первом этаже, окей. У нас здесь на субмарине почему-то откуда-то взялся тиран, непонятно. Вот. Так. Давайте здесь еще полутаем. Кажется, я разобрался с управлением. Возвращаемся на Старлайт. Уверен ли он будет рад нас видеть, если он не пристрелит меня? Да, ты прости, что я так грубо с тобой обращался там. Не надо извинений. Не знаю, как объяснить, но я как будто знала, что ты поступаешь правильно. Более того, у меня есть дочь примерно двоих лет. Ой... Эй, есть идея. Если мы выберемся, почему бы тебе не поселиться у нас? Э -э, никогда не хотел иметь... Никогда не хотел иметь сестру. О, Бэри, это было бы чудесно. И я о том же. А Старлайт уже рядом, в Леона. Берри и Люси собрались зайти на Старлайт. Корабль едва на плаву. У нас мало времени. Найдем Леона и убираемся. Внезапно из люка подлодки вырвалось Био. Берри! Ох, снова! Класс скакнула в сторону, нырнула под борт корабля и исчезла, прежде чем Берри успел выстрелить. Корабль вот-вот поедет ко дну, а нам еще этого не хватало. Идем в машинное отделение и поищем Леона. Окей, так, мы с вами э -э пробрались на Starlight, получается, обратно на корабль. Бряха, а на субмарине мы еще не посмотрели же правую сторону. Да. Как-то вышло не очень удачно, ну ладно. Так, а машинное отделение. Машинное отделение это у нас бойлерная Да, получается? Да. Это нам получается. Так, а мы сейчас на... На на на на на на втором этаже все правильно нам сейчас выйти а с палубы, с носового, с носовой части вниз, короче, и до конца. Окей. Понятно. Мы еще с вами не стреляли ни с... А... гранатометов. Смотри, а лифт уже... Лифт, лифт горит. Так, эту тварь... Ну, эту тварь можно, наверное, загасить. Так, что у меня выбрано? У меня выбран пистолет, эту тварь можно, в принципе загасить. Патронов как-никак хватает. В принципе, если что, у нас есть мощнявое оружие. А еще мы не нашли с вами газовую установку какую-то. Ну ладно, если не найдем, так не найдем, да? Потому что я чувствую, что мы приближаемся уже к финалу. Так, так, так, так, так. Ну, от этого черта лучше обижать, наверное, я думаю. Бляха, не получилось. О! О! О! Нихера, аж три штуки. Так, погоди, какая она чертлюси? Нихера, это чё с одного удара, короче, ее Я переключился долб... случайно на Ладно, погнали. Так. Может быть выбрать ружье на всякий пожарный. У Лесита э, нету просто брони. В смысле, а где? А во. Так надо его. А все равно не обижать никак. Но хоть этой подмога не пришла это радует, здесь как-то смотри, как-то как происходит это рандомно, да, то подмога прибегает, то не прибегает так, окей, так, дамы окей, дамы, дамы не до вас сейчас, извиняйте опа ха, прикол вот этот прикол, видал там, короче, горит, и мне не пройти в смысле? Почему у меня жизни так мало? Меня цепанул, что ли, это блюдо? Да ладно. Окей. Так, ну у этого что-то есть. Патроны для пистолета, нормуль. А, здесь тупик. Ну ладно, Теперь патроны на пистолет. Смотри, смотри, смотри. Надо как-то в обход. Окей. А, в обход. Как же пойти в обход? Так, наверное, ей стоит пойти в обход. Я думаю, возможно, через верх. Нет? Погнали, попробуем. Здесь у нас дамы. О, со всех сторон дамы. В застрял. О, опять. О, девушки, девушки, девушки. бляха траванула прикинь траванула не у меня так у меня так быстро короче эти а, аптечки кончится попробуем через сверх а это у нас фиолетовый наверное придется выбрать ружье Познакопили, короче, этих патронов. Теперь направо налево раздаем. Леха какой же учит, да? С этого с друзья Так, отлично, патроны для дробовика. Окей. А, да ну нафиг, здесь смотри разрушено все. А как не пройти? Погоди. А как тогда? В смысле? Какой еще путь-то есть? стопы А какие еще пути-то есть? Что-то я не понимаю. Так. А... Какие еще пути есть? Хм. Интересно, девки пляшут. Но на лифте же никак, нет. Хотя смотри, тут какие-то лифты. А, нет, это не лифт. Мне надо пробраться как-то на четвертый этаж, наверное, получается, да? Тут есть он лифты, только какие это лифты, бляха, в управлении запутался, какие это лифты. Возможно это, погоди, возможно это э, можно попробовать через лифты, которые здесь. Дама, дама, дама дней моих суровых. Сюда иди. Все, отлично. Так, да, еще одна. Как бы ее. Её... Я, я, я, я. Все равно, все равно Отлично. Так, а. Да что я все не туда нажимаю. Так. Да ладно, это не лифты. Я почему-то думал это лифты. Гляди, как тогда? Удат. -то? Здесь сейчас свой... выйду. Да, опять сюда вышел. Интересно, интересно. Окей. Вот придумали за пару-то. Теперь как-то не знаю. Я не знаю даже, как попасть к Леону. Попробовать через лифт, который. Погоди, а попробуй через лифт, который не горит здесь. Как вариант, вот тут через этот. Бляха, здесь горит. А в смысле? А как? Я не понимаю. У меня же нет ни огнетушителя, ничего Интересно, девки пляшут Если, если все-таки пробовать Леха или, и все-таки пробовал через верх э, собаки а со, со всех сторон да я короче так знатно потратился В эту, в эту сторону бежать? А в эту-то куда тогда? Погоди. Вот я наверху. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А. Вот я наверху. А, смотри, тут лифты есть. Ну-ка. Здесь по-любому... А... Путь все равно должен вести, короче, именно туда. И, и, ну, который, Путь, который... Правильно, он должен вести прямо туда. В, голен, в любом случае. Просто все патроны прикинь с дробаша, короче, истратил. Собаки, смотри, сколько здесь развелось, просто. Ну-ка, я попробую здесь. Так, мне нужно, получается, я сейчас на каком этаже? А, мне нужно, короче, получается, наверное, на четвертый этаж выше, да? Так, окей, я на четвертом этаже, идем сюда, сюда. Да, мы ну, спускаемся, короче, по лестнице, все. Я, в принципе, наверное, понял. Так. Так. Я, в принципе, понял дорогу. Теперь главное по минимуму надо тратиться, бляха, стоит. Так, да ну ладно, пойдем по низу. Потому что, блин, по минимуму надо тратиться, потому что у меня, у меня, хэп, ну, этих, лечилок, хилок, короче, мало осталось. И патроны что то уже кончаются. Смотри. да бляха. С этого-то, с ружья уже все, кончились патроны. Отлично. Отлично. Это получается, получается. Ага. Сюда. Главное, чтобы здесь ничего не горело. яха смотри и уйди да, ты Опа, опа. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты смотри, сколько их там. О, вот это дичь, вот это дичь. Так, погоди, я лучше, наверное, выберу вот это, чтобы просто закромсать по вырому. Смотри, уже так быстро подкрался ко мне. Окей. Бляха. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Смотри, смотри, какую он вообще просто резвый. Бляха, и у этого вот что-то есть, да? Ладно. Этого сейчас загасим. Может у него хилка? Вот. Да, отлично. Все, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Отлично. Так, а теперь, теперь, теперь, теперь, теперь мне нужно в лифт, получается, и ехать на второй этаж. Так, но ну этого вот что-то есть, и он зеленый. У мне уже почти на месте, в принципе, так. Отлично. в принципе так то я уже на месте отлично. о вот и Леон отлично Леон ты жив вернулся а ты как думал давай пора выбираться отсюда верь я не уверена что это Леон в смысле. что я говорю, кажется, это совсем не Леон. Ой, ёпта. Да ладно! Эта тварь еще теперь это может. Ух, смотри, какая она страшная это стала! Какая противная эта тварь. А, не нужно. Так, да а, не а давайте вот с этой херни сейчас А ч так это? Прицелка то начал. Быстро, смотри. Он еще траванул меня. Да что за вечно? Все патроны, ты прикинь? Да в смысле? А что это такое садич? Может ты пробовал убежать назад от него? Жесть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа, а здесь еще патроны для пистолета. Да бляха, как А как? Я... А как? Не пробовать убежать может от него? Погоди. А как? А, а, я не помню, как это делать. А... Я не помню, как делать-то, чтобы -то сбежать. А это? Толета точно нет. Да, он мне, он мне просто это исправит. Интересно. Погоди, как? Так, здесь что-то было где-то. А, или я уже все взял. Так, стоп. Стоп. Mm -hmm. Так. это их стрелять. Попробуйте по нему. Мне надо как-то его обижать. как-то... Да блеха! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, окей. Беги, беги, беги! Фу, отлично. Так, так, так, так, так, так. Погоди, погоди, погоди, а где там лестница? Лестница вниз, окей, здесь. Водя в машинное отделение, Берри и Люси увидели Леона. Эй. Берри? Леон, не двигайся Или ты не Леон вообще? Что? Сперва ты бросаешь меня на этом чёрном корабле, а теперь начал командовать здесь? Наверное. Навер... Наверное. Остынь, я должен был убедиться. О нет, что это? Похоже, что раскололся корпус корабля. А, тонно. Моно. Моно или тонно. Тонно. ти и короче, он там вырубался, лёд. -тёп -тёп -тёп -тёп. Так, погоди. У меня все здесь, да? Получается. Окей, здесь все. И что мне надо сделать теперь? А, а, мне, наверное, на нос корабля обратно надо, да? Вернуться на подводку, покинуть стайлайт Отлично. Так, а подводку у нас, а, получается, мне надо двигаться обратно. Да, на нос корабля. Так. Окей.